Всем привет, дорогие друзья, с вами Шепчик в деле. В этом видео я вам расскажу про новую интересную монету на алгоритме Крипто Найт. Вообще монета получается итальянская, просто я нажал кубочек, чтобы было, скажем так, много понятнее. Монета называется Soldi, что с итальянского переводится как деньги. То есть монета получается интересна чем? Общее количество будет ее выпущено 10 миллионов монет. То есть, это в два раза меньше, чем биткоина. Значит, у нее есть долгосрочная, скажем так, перспектива. Она будет развиваться медленно. И ну, цена у нее должна вырасти, по идее, хорошая. Так как всего монет мало, добывается она, скажем так, относительно сложно. В общем, какая у них дорожная карта? Насчет дорожной карты они собираются, скажем так, развиваться, двигаться вперед, открывать новые полы, как видите, листинг на хороших биржах. Ну и, в общем, дальнейшее развитие этой монеты. То есть, пытается, скажем так, ее раскрутить, продвинуть. Для нас это чем интересно. Монета добывается, скажем так, очень даже сложно. Открылась она вот недавно. У них есть, есть пол. Допустим, если мощность будет 2 килохэша, грубо говоря. То есть, это будет всего лишь 9 монет в день. Может быть, это повторится, как и с монетами, как манера надеюсь что так повторится было бы неплохо ну то есть думаю можно на нее потратить немного времени ну а там вообще вам решать можно поманить и отложить ее то есть каких-нибудь лишних там 10 20 30 монет не помешает кто знает как будет развивать свой проект итальянцы то есть в принципе попробовать можно так что манится на скажем так не без всяких заморочек просто установил майнер и начал добывать ее также здесь кошельки выбрать под свою операционную систему и все в общем можно начать я оставлю ссылки на майнеры для зеленых и для красных под видео в описании чтобы вам было проще начать на, скажем так этом проекте если вас это заинтересовало ну в общем как бы что еще можно при этом сказать ну как бы криптонайт да как бы, зашифрованный слишком хорошо анонимный про сам алгоритм я думаю больше как бы рассказывать не стоит нам больше скажем так интересно взять ее сейчас добывать и посмотреть ее на дальнейшее развитие то есть даже если она попадет на биржу я думаю не стоит ее сразу брать сливать мне кажется она там, через определенный промежуток времени если за следить за новостями скажем так она должна показать неплохой рост но ну, а вообще поживем увидим то есть мне на чем заинтересовало? Все, что у нее получается, 10 миллионов монет будет для всего. То есть обычно интересуют монеты, которые там, скажем так, побольше копать но, соответственно, у них и цена маленькая. А тут, как бы, и монет всего-то будет, скажем так, маленькое количество. И добывается несложно. То есть, по идее, я не думаю, что кто-то будет копать там три дня свои, там, пускай там, я не знаю, 20 монет а потом возьмет их продаст по тысяче сатоши за три дня. Я думаю, такого здесь не будет. Я считаю, что люди, когда выйдут на биржу, они будут хорошую цену за них ломить. То есть не будут сливать всяким там, не знаю, коляпщиком Ну, а пока на этом вроде бы все. Так что я оставлю ссылку на пул. Полностью оставлю все описание. Также у них есть дискорд и прошу не говорите, что кто-то я не помню, кто точно, но кто-то писал, что типа я выкладываю чисто из-за аирдروبов и за банки. Вы понимаете, что это просто как дополнение, это просто как бонус. То есть вы можете монету манить, но допустим кто-то ее не может манить, либо манит вообще в маленьком количестве. Он просто может участвовать в аирдропе, что в этом плохого я этого не понимаю. То есть он участвует в аэродропе и получает вознаграждение. То есть просто он выиграл вот, там несколько монет. Все, он доволен человек это... Пусть лежит у него эта монета точно так же и баунти, я не знаю сделать этот репост и тоже точно так же получишь я не понимаю что вы увидите в этом плохого то есть наоборот это хорошо когда монеты скажем так проекты пытаются развиваться и как бы э, тем самым немного как бы привлекая небольшими вознаграждениями людей то есть если вознаграждение разумный там не заоблачный то есть и цена значит должна быть монеты хорошая будет, в итоге получиться то есть хорошие проекты не будет просто так налево направо раскидываться там э, сотнями тысяч миллионами монет то есть это неправильно но вообще как бы решать и вам ребята так что ну, все-таки надеюсь что вы поддержите этот канал скажем так подписочкой поставите лайк нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе всех уведомлений ну а на этом у меня пока что все так что всем удачи всем пока